Приветствую вас! С вами Виктор Бондолет, автор блога victorbandolet.com. И, воспользовавшись случаем, я решил записать видео по поводу отличия финансовых пирамид от сетевого маркетинга. Я думал, этот банальный вопрос уже не поднимать никогда в жизни, так как человечество растет личностно и, думаю, понимает, как отличить, куда вкладывать деньги и ничего от этого не получает, и где настоящий бизнес. Но так как сегодня мой партнер с регионов спросил у меня это отличие и попросил какую-то дать информацию, я вам записываю это видео и расскажу некоторые пункты, как же отличить МММ от МЛМ. Итак, возьмем такую общую базу. Обычно в финансовую пирамиду нужно вкладывать вполне неплохую сумму денег, Взамен чего вы ничего не получаете, абсолютно, либо какие-то облигации, либо вам говорят, вот вы вкладываете деньги под бешеные проценты, якобы получите потом хорошие инвестиции от этого и так далее и тому подобное, то есть что-то непонятное. В том случае, когда в сетевом маркетинге вы платите деньги за определенный товар, то есть вы ходите в магазин. Вы за колбасу, за хлеб, за молоко платите деньги получаете замен продукт. Либо в одежду, либо в автозапчасти. Вы платите деньги получаете от этого физический товар. И даже если вы приходите в сетевой бизнес, то вход там вполне адекватный и вполне хорошая инвестиция действительно для бизнеса, когда идет первоначально закупка определенного товара. Далее. Обычно в сетевых пирамидах, в финансовых пирамидах, будем так говорить, зарабатывают на том, как больше вы народа привлечете, чтобы они вложили тоже денег, чтобы вы получили проценты от этих денег. В том случае, когда в сетевом маркетинге зарабатывают на товарообороте физического лица. То есть, как и в любом бизнесе, вы строите сеть товаров, магазинов и получаете проценты от огромного товарооборота этих денег. Далее, хотя сейчас пирамиды научились, финансовые пирамиды научились грамотно мотивировать людей, обучение даже от этого получать, но еще... Запомните одну главную вещь, то, что зависит по поводу ваших ценностей. Какова ваша жизненная позиция? И знайте, что любая жизнь – это ваш бумеранг. Как вы запустите, так вы и получите. И знаете, что когда вы идете в финансовую пирамиду, строите, зарабатывать якобы денег, этим же вы накликаете на себя беду. В том, когда в сетевом бизнесе вы зарабатываете деньги, помогая другим людям заработать. Итак, дорогие друзья, надеюсь, я вам объяснил всю эту э, схему, э, немножко вам стало понятней. И с вами был Виктор Бандалет, и до встречи в следующих видео видеоподкастах.